Так, всем привет. Устанавливаем кондиционер. В студии. В Милане. Места мало, конечно, но какое-то. Решение нужно да? снимать. Так, двигается. Закончили работу по установке кондиционера. Вот аккуратно получилось вот так. Ни одной дырки лишней. Никаких ни трубок, ни провода. Здесь вот так сделали аккуратно. В кабель-канале. Все туда в кабель-канале прошли над кухней и потом спустились сюда вот по стеночке аккуратненько и вниз подключили вот сюда для слива конденсата. Вот. Сам двигатель поставили на балконе. Вот сверху сейчас покажу. Так, под потолком Тоже все аккуратненько на окном. Вот, все работает, охлаждает.